тело Алин Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема утраты. В жизни каждого человека есть невосполнимые утраты. Смерть близкого, дорогого им человека. Умирают вокруг родители, близкие родственники, друзья, соседи. Вокруг бурлит жизнь. Люди рождаются, люди умирают. Я хочу вам рассказать сегодня о том, как нужно жить после смерти родного, близкого человека. Очень часто я вижу и слышу истории о том, что люди, узнав о смерти близкого человека, родного, дорогого, отказываются жить, отказываются понимать, как жить дальше. Они считают, что жизнь их на этом закончилась. Судьба поставила жирную точку, поскольку отобрала родного ребенка, супруга, брата, сестру, родителей и так далее. Это очень тяжело словами это не объяснить. Каждый в жизни это переживает, и мы все понимаем, о чем я сейчас говорю. Есть один очень важный, ключевой момент. Запомните это. Когда умирает наш близкий, родной нам человек, его душа переселяется в душу к ближайшему родственнику. В каждую душу добавляется частичка этого человека. То есть, если дочь потеряла мать, Душа матери переселяется в нее, у живого мужа, супруга, в тех людей, которые оплакивают эту потерю. Теперь в вас живет частичка этого человека покойного, который вас любил, которого вы потеряли. Вы теперь просто обязаны жить, поскольку этот человек теперь живет в вас, понимаете? Если вы наложите на себя руки, вы убьете его жизнь, которая теперь продолжается в вас. Это непрерывный процесс, некий круговорот жизни и смерти. Так все и устроено. Человек живет в вашей памяти, в поступка, в ваших мыслях, в ваших образах, в ваших снах, в фотографиях, в изображениях этого человека при жизни, в видеосъемке и так далее. Не останавливайте, не убивайте его. Радуйтесь тому, что вы продолжаете жить. Радуйтесь тому, что этот человек теперь живет в вас. Каждый из нас ощущает в себе некую ответственность и должен ощущать, что если кто-то умирает, ты жить обязан, ты продолжаешь его дело. Ты являешься его родственником, либо близким человеком. Теперь душа покойно переселяется в вас и очень надеется, чтобы вы жили по-другому, лучше его, чтобы вы жили для себя, для него, ради всех вместе взятых. Понимаете? Вы не имеете права останавливаться жить, вы не имеете права прекращать жить, вы не имеете права отчаиваться. Тело этого человека тлеет в могиле, но душа его, частица его живет в вас. Теперь вы – это он и наоборот, понимаете? Живите, радуйте жизнью. Позвольте этому человеку жить в вас и видеть мир вашими глазами, ваша душа будет счастливо жить в объятиях с душой этого человека. Помните о том, что, умирая, люди надеются на то, чтобы вы жили лучше и дольше. Вы не должны оскорблять их, этих людей нежеланием жить, вы не должны оскорблять этих людей отсутствием желания двигаться вперед и дышать, вы им необходимы, не останавливайтесь, живите для себя, для них, для мира, для ваших детей, родных и близких. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.